Так, ну что, девчонки, мальчишки Нам опять погода не дает передвигаться Пошел дождик Я вышел с граммы, перекусил Суп куриный Ну, кульон не светлый, а такой темный И стоил это 50 бат Довольно-таки вкусный суп А таксисты тоже все шлема поставили от дождика, чтобы не залить их. Все сидят, кто-то накрывает мотобайки свои рабочие. Мотобайки ну а мы сейчас мотобайки. будем сидеть ждать, когда дождичек у нас закончится. И мы сейчас с вами еще, как дождик закончится, пойдем к монументу демократии. Я вам о нем немножко расскажу, потому что хотел до него добраться и видел его монумент в Милисиане. Так что вы также все увидите уже в реальных размерах этот монумент. Ну, сейчас, как дождик, только закончился. Пока закончился, надо короткими не немного двигаться. Пойдемте. Ну, что, девчонки, показываю вам, кстати, в Бангкоке. В Баттайе такого не видел. Хотя, ну, есть номера у них. но ну, в Бангкоке, прямо на остановке, у каждого таксиста есть свой номер. Вот подошел таксист под номером 10, и можно его посмотреть. Вот он себя показывает То есть, Вот его фотографии, все его данные Так что таксистами можно спокойно передвигаться Вас отвезут в любую точку Бангкока, куда вы скажете Главное запомнить номер, какой нагрудный То есть 10-11, с кем вы едете И без проблем И обязательно такой еще номер А, ну это один, он на всех идет Ну главное место запомнить, откуда вы уехали Ну а погода нас пока не радует там вот что-то вдалеке виднеется, вроде бы солнышко Сейчас может придет Потому что я завис, уже час на остановке сижу Даже не знаю, что сейчас делать Или ломиться на метро и ехать в аэропорт, чтобы домой уехать Или пока подождать У нас какой-то катер прошел Вот, смотрите, какая тайская баржа Можно вот на такой барже прокататься но опять же, где это находится, пока не представляю. Сейчас будем искать. В крайнем случае, в следующий раз поеду. Обязательно уже как бы, подготовлюсь основательно. И не на один день, а на пару дней точно уеду в Бангкорг. Ну, все, будем ждать, когда у нас закончится дождик. Слышите, гром гремит? А вот там вот, далеке, не знаю, камера передает, нет? Какое-то просветление есть, но посмотрим сейчас. Чтобы можно было спокойно снимать. В общем, идем дальше. Так, ну что, девчонки мальчишки, вот бы тоже их закончился. И вот я а, сейчас находился там, на той остановочке. И перехожу по мосту, и вот с левой стороны... Форт. Название я все опишу а, под видео, чтобы у вас было понимание. Что за форт, в честь чего он здесь установлен, когда установлен, то есть вы сможете прочитать. А название форта называется Маха Махаканфорд. Махакан Махакан Форд. Потому что все на английском. Все прочитаю, все узнаю с того чего. Сейчас попробуем в него зайти. Вот такие вот пушки. Калибр хрен знает какой. Если он открыт, мы сейчас попробуем с вами туда зайти. И опять же, здесь храмовый комплекс с правой стороны. Нет, но ну, форт закрыт. Сразу вижу, что он не рабочий. Сейчас пройдем, посмотрим. Потому что все-таки проверим Проверим, работает он или не работает Потому что это тоже какой-то памятник В любом случае старинный Здесь или строительные работы Да, строительные работы какие-то ведутся Поэтому он сейчас не работает, ребят Не получится его посетить Идет реконструкция этого комплекса так что, ну мы с вами идем дальше, пока дождик у нас закончился, переходим быстро в дорогу, потому что движение здесь обратное. Сейчас пройдем через храмовый комплекс. Немножко я сниму, говорю, потому что не хочу еще раз попадать под дождик. А сейчас будем уже выдвигаться в сторону дома. И следующий мой приезд сюда я подготовлюсь. То есть это было у меня, так сказать, экспромт. Буду знать, кто это такой, что за повелитель или, или властитель. Это, если я не ошибаюсь, это у нас а, при, при, резиденция Тайского королевства, или как его правильно называть. Но обязательно я об этом комплексе сниму более подробно, чтобы у вас было понимание, где я ходил, что я снимал. Рама. Рама. Рама. А, Рама, 1, 2? Рама 3. Рама, это вообще не, я вот сейчас подошел, Тайц сказал, что это Рама 3. а этой династии, а, from Россия. А э, Сиам – королевство, е? Ну, а И будет. Буты. В общем, вот иди посмотри там. Ну, там, я вижу, тоже идут какие-то работы. Да, конечно, без знания английского и тайского сложновато. Поэтому э, говорю, что в следующий раз, когда я поеду, я уже подготовлюсь получше. Потому что поехал без связи в основном. И... Обязательно ну поставлю точку на этот храмовый комплекс, что он назначает. Также описание будет под видео. Так что внимательно читайте. ну Смотрите, под видео будут ссылочки на места и будет полное описание, где я был. Здесь у нас какие-то посиделки. В комплексе также Здесь есть туалет, можно сходить. Ну, честно, ребят, сейчас... Погода прям позволяет походить, потому что не жарко и не холодно. Ну, честно, не хочется пока ходить. Хочется уехать домой. Что-то я вчера намотался без знания маршрута. Решил так экспромтом, еще раз говорю, стартануть. И половина комплекса... Стоит в лесах строительных То есть Он на реконструкции тоже Поэтому Вот этот Вроде бы открыт Сейчас попробуем в него зайти И сейчас еще даже Сюда попробуем зайти Там Вроде бы Вовнутрь проход открытый Да, вовнутрь заходят люди, потому что вижу обувь. Ну, вот по поводу съемочки не знаю. Сейчас все узнаем. Что можно, нельзя. Вот такое вот настроение. Даже мне интересно, я обязательно почитаю по этому комплексу, что это за комплекс, что он значит, чтобы у вас было тоже понимание, где я был. Ну, довольно-таки необычное строение. Узкие, ну, узкие относительно полтора метра где-то шириной коридоры. Здесь стоят видеокамеры наблюдения как вы видите у меня в экране уже то есть вот без лесов вот так вот комплекс выглядит если вы видите в общем мы сейчас с вами пойдем дальше а вот а, этот комплекс а, форт сам то есть он сейчас на реконструкции и мы не смогли его посмотреть а мы с вами были в этом храме на смотровой площадке потом дождик я пережидал а, вот здесь вот и сейчас мы с вами находимся в этом здании. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть, какие фотографии. Я думаю, будет интересно приехать. Часы работы также я постараюсь а, написать. А, это чертеж именно храмового комплекса. Ну, какой-то тайский архитектор а, это все рисовал. Чертил и вот как бы сделана копия. А здесь вот также посещал его умерший король и кто еще сказать. В общем интересное сооружение. Ну, знать будет поточнее, я все это узнаю и вы также со мной все это узнаете. Ну, пойдемте сейчас поднимемся на лестницу. Вперёд всё уйдёт.